Конечно, знал, что такое Таржевский и знал истории их, которые насчитывают не одну сотню лет. И э, было предложение сделать совместный проект, чтобы потом дальше работать уже над какими-то коллаборационными работами совместными, где мои работы связаны с духовностью, и с православием, и с русским каким-то... Э, идеями, менталитетами, вот это все как бы совпало. Я из рода священников по отцу, у меня много поколений, поэтому мне это все близко, интересно, и, конечно, календарь это как некая рекламная такая история, которая дает интерес через творчество, потому что, чтобы людям прийти к чему-то, им нужно дать какую-то историю. История – это картина «Ника» с дополнительно. То, что мы сделали совместный проект, это добавляет к интересу и к Торшку и ко мне тоже. Я раздариваю с удовольствием эти календари, люди принимают, просят еще и вешают. это 12 месяцев они будут изучать, а многие заходят в интернет, читают книжки, узнают больше о Торшке и о его производстве, и внутренне и готовы как-то поучаствовать в таких интересных, люди готовы, но они не, не всегда знают пути к этому. То есть, вот я хочу, а что хочу, вот это повод ему прийти к той э, дороге, к тому храму, который э, идет через Торжок. Нужно знать свою историю, мы знаем что сегодня, молодежь знает больше истории Запада, чем свою. Своё уже забывают и речь была английская полу непонятная и э, интерес э, к современному такому не очень псевдотворчеству. Э, и это все вот э, как бы его э, водит с пути истинного, та часть, составляющая духовная, которая всегда была богата и наполнялась веками нашу э, глубинную какую-то составляющую нашу историю. Поэтому мы должны знать, отсюда пойдет дальше изучение, познание э, вот нашей величайшей истории, которая дала миру огромные и Чайковского, и Достоевского. Можно ли сказать, что и вы вдохновили Золотым шитьем? Конечно, конечно. Здесь замечательно, во-первых, есть... Э, ракурсы, храмы, которые у меня не присутствуют, поэтому я с удовольствием весной поеду изучать эти исторические памятники, те храмы, которые изображены. Вот Проект будет и в календарь, и какие-то другие альбомы будут совместно уже связаны еще с тем, что я сам для себя узнаю что-то новое и передам через э, живопись. И спасибо даже таким золотошвеям, которые через золото, через нить редкая и очень э, дорогое, как бы, э, в плане познания и передачи, и дорогой в плане э, финансов, потому что это золотом шьют но делают мастера, то мы не будем говорить это Россия, мы будем говорить это моя страна, наша Россия, наша Россия. Россия и гордиться ей. Если все бы знали свою историю более глубже, они бы, ну как бы смотрели на все свысока, на всю Европу и на весь мир. Знаете, я видела разные календари, но такого роскошного календаря, который действительно не только красивый, познавательный, содержательный, уникальный, я еще не видела. Замечательный календарь.